В этом видео очень плохо педофил питмейкер. зонкин где зонки? Мы записали такую пушку. Сегодня вас ждет очередная мать его пушка. Но для начала я хочу сказать спасибо всем, кто подписывается на мой канал. Сейчас нас уже 1340, может быть на момент записи уже больше. Это просто как небольшой такой стадион. Это очень круто. Спасибо всем, кто ставит лайки. Спасибо всем, кто пишет комментарии. Вы очень помогаете в продвижении моего канала. И когда я вижу активность, мне хочется снимать еще больше, хочется делать что-то еще круче. Поэтому чем больше активности, тем больше крутых роликов. Спасибо каждому. Каждому учману мы скоро создадим крутую армию. Ну что ж, поехали! Совсем недавно я запустил проект «Полиция джинглов», где мы вместе с глоя сделаем крутые хиты для различных команд, различных блогеров и так далее. Наши треки уже репостнули себе «Дымоход» и Артем Тарасов» с треком «Битва за хайп». Хотя на почту особо нам никакого ответа конкретного не было касательно наших треков. Что это означает? Означает, что проект интересен, и мы делаем действительно крутые треки, что достаточно именитые блогеры припостят их себе. Это очень круто. И сегодня мы с Глорией решили создать джингл для блогера Зонкит. Он еще совсем не какой-то популярный блогер, у него 12 тысяч подписчиков. Но когда мы смотрели его стримы, он чекал наши треки, и в принципе нам показалось, почему бы не сделать такую работу для него. То есть он может использовать этот трек у себя, в заставках, где-то в интруках и так далее То есть он может использовать этот трек как он захочет Теперь, как мы писали этот трек. Для начала, анализ. Я, в принципе, проанализировал канал и понял, что он любит такую музыку, такую легкую, то есть, которая особо не несет смысла, но качает. Поэтому мы с Глорией посовещались и решили создать что-то такое веселое, то есть, какую музыку делает сам Зонкит, мы решили сделать что-то подобное. То есть, никакого минора, чисто такой мажор, расслабон, трэп, кач и так далее. Что по тексту? Напоминаю, что этот трек про блогера и для блогера. То есть, мы должны писать максимально большое количество информации о нем. К сожалению, я не знаю какой-то крутой информации о блогере Zonkit. Конечно, можно придумать крутой текст, кучей метафор, панчвайнов и так далее, но мы ограничены в жанре, то есть мы делаем легкую трэп-музыку, минимал трэп, если подробнее. Если мы перестараемся в этом треке с какими-то рифмами, с сочетаниями и так далее, это будет круто с точки зрения текста. И какой-нибудь Оксимирон может поставить нам даже лайк, а может быть два, но слушатели это не будут воспринимать как трэп, они будут задумываться и так далее. А трэп создан для того, чтобы качать, для того, чтобы веселить себя и так далее. То есть в трэпе не нужно задумываться о смысле. Это всего лишь вайп. Ты должен ловить этот вайп и качаться вместе с исполнителем. Поэтому Глори написал бит и прямо сейчас он сам поведает вам о том, как он его написал, что он использовал и так далее. Я думаю, это будет интересно. <музыка> Учи? Ма, ма, Всем стоять, это полиция Джингуэлф, рекомендую вам надеть наушники, насладиться хорошим звуком от Глории и Михаила Зитникова, ну а также подписывайтесь на канал, let's kill you! Но Зонки это да. Я летаю на стрим Зонкид сизит Кину на целые тысячи А может ты Зонкид делает стиль Зонкид делает хит, зонки, хит. Скоро сапов миллион И целый штат охраны Не трогайте Зонки молодые, молодым орламом а Зонки а, Навсегда его запомни а, Сделал хит прямо как зонки. Эй, hey, ну если тебе понравилось это видео, не забудь поставить свой пушечный лайк, оставить свой пушечный комментарий и, конечно же, сделать эту красную мать его кнопку серой. Спасибо, что посмотрели это видео, мне очень приятно. Вступаю в наши ряды учманов, ведь скоро мы покорим мир. Ну что ж, всем пока, увидимся в следующем видео.